Ну, представляете, вам надавали предоплату, это всю выручку запихнули, прибыль у вас гигантская, вы начинаете тратить. Я сейчас рассказываю реальный пример из кейсов из-за своих. Тамара, бухгалтер, показывает ему то, что он, ну, как бы прибыль у него как бы колоссальная, у него не хватает денег, и он такой думает, что ну, как бы бизнес в России не сделать, и все плохо. Это самое большое зло, которое написано в учебниках. Он дает вам кассовые разрывы, беспокойство ваше. Вы не доверяете отчету. Вот сервис финансово-управленческого учета Smoldirp.ru. Я буду показывать сейчас на его примере, как что вести, все, что мы сейчас с вами проговорили, мы пробежим в этом сервисе. Этот сервис еще раз ну, можно попробовать бесплатно. Вот я ну, приготовил компанию вообще вот, ну вы регистрируйтесь, попадайте вот, в такую ну, штуку. То есть, видите, есть сумма в сделках, да, тут сразу сделки есть. Можно зайти в, ну, в настройки. Мы ну, с настройки начнем. Мы подключим еще планирование. Ну, я уберу менеджеров, чтобы ну, их как бы поменьше было, да, у нас там вкладок. Вот смотрите, счета приходов, да, то есть их тут 22 штуки. Но вот у нас есть, допустим, ну, смотрите, мы можем удалить, да, например, получение кредитов и займов, да, например, мы можем удалить. Но они уже здесь, ну, как бы, ну, перенастроены. Вот, да, удалить, наконец-то нашел. Выпуск долговых обязательств, да, там. То есть вы можете лишнюю, ну, удалить, вот как я, например, удаляю. Или вот, допустим, вклад собственников, там, вот бизнес, например, ну, то есть переименовать. А можете, да, переименовать это все дело. То есть ну, нужно еще ну, обновлять, когда вы что-нибудь там удаляете. Ну, вот, например, вклад собственников бизнеса, можете новую статью добавить, можете эту переименовать, можете, вот, например, ну, допустим, прямые, например, ну, например, поступление, ну, оплата клиентов. Вот, ну, как бы вот так все это делать, пересохранять. То же, ну, то же самое, например, со статьями расходов, например. Можете добавить, ну, новые статьи какие-то ваши. Очень важно, чтобы вы именно ваши статьи добавили, и, ну, именно ваша, ну, чтобы была такая штука, а, ну, именно, ну, как, бы, как вы понимаете статью, чтобы она, ну, называлась именно вашим, вот, а лишние все отсюда, ну, удалить. Потом дальше у вас есть, например, статьи-кошельки, да, например, вот можете создавать новый расчетный счет, например, поставщики. Поставщики. Поставщики. А, сохранить. Потом, например, новый счет, например, у вас склад. Сохранить. Есть подотчетное лицо, например, я не знаю почему, но это обычно у меня Петр. Петр у Петра тоже ну, как бы есть сколько-то денег, ну, и он может их у ну, себя ну, видеть. Так, кому понятно, что я делаю, ну, что я делаю эти счета, ну, вот, ну, кошельки ваши заполнил, У кого какие вот такие кошельки бывают? Ну, можете написать, да, там карта Сбера, может, карта Альфа, наличка своя. Дальше мы делаем, мы делаем аудит счетов, то есть на этих ну, аудит счетах сколько-то денег лежит. Вот на кассе, например, лежит там 100 тысяч рублей, например, у Петра у нас лежит, например, там 20 тысяч рублей, на складе, например, у нас лежит там, на складе у нас лежит, например, 5 миллионов. Вот, сохранить. А, ну и, например, ну, поставщикам, поставщики, мы ну, должны, например, минус миллион. Вот, все, мы это забили, да, то есть а, дальше я там а, пока не буду показывать. А, но у нас уже, вот смотрите, первый отчет, у нас баланс уже, ну, созрел. То есть у нас всего 4 миллиона 120 тысяч, а, там у Петра там 20, склад 5, а поставщики, ну, минус миллион. Касса, там, 100 тысяч, на расчетном счете ноль. Так, и дальше мы идем там, в движение денежных средств. И, например, уже можем, например, там, делать, например, какой-то расход. Так, всем привет от собак. Так, расход. Вот дата у нас под... подавились. Допустим, мы сделали а, расход аренда офиса, заплатили, например, там, 40 тысяч рублей. Мы заплатили его, например, с кассы. Вот, сохранить. То есть мы, ну, когда мы сохранили все, у нас, смотрите, в балансе сейчас касса меньше стала на 40 тысяч рублей. Вот, было 100, стало 60. Дальше мы, например, делаем то, что а, мы сделали, допустим, отдали, ну, кли, ну, переводы между счетами, отдали там 100 тысяч рублей, а, например, с... Ну, Петр отдал... Ну, поставщикам. То есть заехал и отдал 100 тысяч рублей. Сохраняем. То есть у нас ну, перевод ну, совершился. То есть у нас сейчас у Петра ну, у Петра стало меньше денег. Ну, у поставщиков больше да, денег стало. Так, сейчас я посмотрю, правильно я все там сделал. А, я миллион отдал с Петра. Все, понятно теперь. Вот, полностью погасил перед поставщиками долг, а, но Петр, видимо, своих еще закинул, там, а, 980 тысяч. А сейчас срочно делаем, например, оплату от клиентов. Мы сейчас рассматриваем а, приход, например, поступление от клиентов. Пока, минуя сделок, допустим, миллион, пришел от клиентов на кассу Петр. Вот, сейчас сделки, ну, миновали. Вот, все, у, нас сейчас у Петра есть 20 тысяч, на складе 500, поставщикам все дали. На кассе 60. У нас уже есть первый отчет о движении денежных средств. Мы можем его посмотреть, вот, допустим, четвертый месяц. Вот смотрим, нам пришло от клиентов там, миллион, и расходов было там, 40 тысяч ну, аренды склада. Дальше у нас уже формируется отчет по прибыли. Вот если минуя сделок, то у нас он сразу попадает да, в выручку. То есть у нас выручка себестоимости вообще еще не было, да, например. Валовой прибыли у нас миллион. Общих расходов у нас на тот же но ну, аренду склада, ну, 40 тысяч. То есть операционная прибыль уже 960, налогов инвестиционных и дивидендов не было, и тут все, везде 960, 960. Вот, и баланс у нас получается, ну, 5 миллионов, да, например. Все, я захожу ну, в планирование, буду сейчас планировать наши, ну, денежные средства ну, средства. ну, я потрачу, ну, я хочу потратить, например, 30 числа а, на ну, например, там, ну, пускай будет интернет, я хочу потратить 10, 10 миллионов рублей. 10 миллионов мы сейчас забили, да, давайте сейчас в календарь зайдем а, и смотрим. У нас на балансе вот 5 миллионов 80 тысяч. Вот, график нам показывает, что было 0, а потом у нас, значит, было 5 миллионов. Потом у нас стало минус 4, тысячи, о, 4 миллиона 920 тысяч. То есть здесь было все хорошо, а потом бах, 10 миллионов, и у нас кассовый разрыв минус 4 миллиона. Но ну, это будет через 11 дней, в принципе, мы можем или отказаться от этих 10 миллионов, или ну, где-то быстро-быстро найти денег, и тогда у нас как бы на ситуация выровнится. Ну вот в таком примерном виде ну, работает предугадывание кассовых разрывов. В принципе, мы что-то, ну, позабивали только ДДС, планирование. Вот, и у нас уже, как бы, ну, ведется такая штука. Сейчас я хочу, ну, по налогам, ну, давай заплатим налог, например. Ну, 43%, например. Пишем расход, статью выбираем налог. Налог там на прибыль, на имущество. Можно, можно в статье задать там налог на сотрудников там. Вот мы сделаем налог на прибыль, например, 10 тысяч рублей мы заплатили. И мы заплатили, например, ну, с, ну, с кассы, да, давайте ну, заплатим. Все, налоги заплатили. Вот они у нас, например, налоги 10 тысяч. В прибыли смотрим. У нас появилась налоги 10 тысяч. Прибыль уменьшилась, ну, чистая прибыль уменьшилась на 950 тысяч. А, Но ну, нет такого четкого, что налоги надо в налоги, например. Можешь их в оклад писать, можешь их в себестоимость писать можешь еще куда-то их записать, можешь прямо в налоги записать. Ну, то есть нужно составить управленческую политику, вот именно для тебя, куда ты этот налог будешь относить. Например, поставщик привозит товар, я отдаю наличкой, как я должна это отобразить? Ну, например, вот смотри, Надежда, вот в твоем случае, например, наличкой, то есть перевод, статья, переводы между счетами давай сделаем 20, ну, 200 тысяч рублей например. Ты отдаешь с кассы, а тебе этот товар, как бы ты еще его не тратишь, он у тебя перетекает в склад. То есть у тебя товар становится на 200 тысяч больше. Сохранить. Вот так это нужно отметить. И получается у нас баланс. То, что, мы, то, что у нас склад на 200 тысяч вырос, а касса на 200 тысяч уменьшилась. Видите, у нас касса меньше стала. Новая сделка, наименование Олег Сандер Снег. Мы с клиента хотим забрать 30 тысяч рублей. Нам на эту всю штуку нужно будет потратить 15 тысяч рублей. О, скорее всего, он все нам отдаст 24 числа. Эта вся штука возьмется с ДДС, пока ну, и, ну, мы просто сохраним эту сделку. Вот, у нас сделка началась. Так, я, видимо, там нали на, на опять путаю. Окей, вот так вот. Все, у нас маржа. Ну, то есть мы предполагаем 15 тысяч прибыли. Дальше, клиент нам заплатил... 20 тысяч приход. Александр Снег, клиент заплатил 20 тысяч. Он заплатил их на кассу, чтобы у нас на кассе там поменьше минус был. Сохранить. Мы поэтому потратили 10 тысяч рублей расход. Статья, что-нибудь там, материалы, сырье, материалы. Ага. Сделка. Мы потратили 10 тысяч рублей. Мы потратили, ну, это ну, со складов, мы ну, материалами ему отдали. Сохранить. То есть сделка еще не закрыта, она идет в процессе, да, то есть клиент нам, Ну, то есть мы должны еще пятерку потратить, и клиент нам должен еще десятку отдать. Смотрим в сделках. В сделках у нас уже вырисовывается картина, да, поуприятнее. То есть мы уже видим то, что сумма факт 20, сумма план 30, значит, 10 тысяч еще ждем. А затраты план 15. Затраты факт 10. Значит, мы ждем еще, ну, то есть мы должны потратить еще 5 рублей. Вот, маржа план, мы планировали 15 тысяч, но сейчас сделка у нас, ну, на балансе сделки плюс 10 тысяч. То есть нам дали 20 тысяч, мы потратили 10. У нас как бы плюс сделка то есть деньги клиентов сделки крутятся. Если бы наши деньги крутились, то бы здесь был минус. Вот, сохранить. Вот. Сделка пока еще не закрыта, она вот, то есть нам плюс 20 тысяч пришло, но сюда она еще не попала, в, ну, в выручку. То есть мы еще здесь ее не видим, у нас выручка только по, ну, по, ну как бы по, ну, которая еще, в общем, не привязана к сделкам. 20 тысяч еще пока здесь нету, и 10 тысяч, которые мы затратили в себестоимость, тоже здесь еще пока нету, потому что сделка еще пока открыта. А, заходим в баланс и смотрим. У нас уже появилась, видите, сделка, то, что ну, нам должны 30, а дали 20. Мы должны потратить 15, а потратили 10. Сделка, ну, сделки еще, сделка это еще в работе. А, ну, кто со сделками, это для вас, ну, как бы, очень важно. Если вы так не ведете, ну, как бы, ну, возможно, это вам откроет глаза на, ну, на реальный мир. Вот. А дальше мы сейчас эту сделку, ну, как бы, нам. Ну, ну, случилось, да, то есть, ну, эта сделка, все, у нас уже закончено, то есть нам пришло 10 тысяч, мы потратили, да, то есть, то есть поступило от клиентов, а, то есть, ну, мы еще потратили товар, ну, вот выплаты поставщикам товары и материалы, Александр Снег, мы потратили 5 тысяч рублей, мы потратили также эти деньги со склада, сохранить. Вот пока мы все эти транзакции делаем, у нас баланс меняется, и меняется отчет прибылей и убытков. Вот. Дальше нам пришло от клиентов по сделке Александра Снег 10 тысяч рублей. А пришло, я все больше хочу написать, пришло наказ, да, пускай там меньше будет. Все, мы, видите, уже тут по сделке можно фильтрануть отдельно, посмотреть. Вот сделка у нас уже имеет, ну, как бы вид, все, сумма план, сумма факт равны, сумма маржа план и маржа факт равны. Все, можем посмотреть и уже закрыть эту сделку. Ну, все, сделка у нас закрывается, например, ну, завтрашним днем мы ее закроем. Все, сохранить. Как только мы закрыли сделку, сумма ее поп ну, попадает в прибыль. То есть мы закрыли ее в апреле, и она все суммы ну, берет в апреле. То есть вот выручка стала больше на 30 тысяч, себестоимость стала тоже, тоже больше, на 15 тысяч. Но ну, ис, ну, исходя из этого, ну, как бы поменялся весь план. И то, что у нас нет от, ну, открытых сделок, у нас получается, ну, вот здесь вот все по нулям стало. То есть нету сделок, которые у нас в открытом состоянии, поэтому везде 0-0-0-0-0. А, по, ну, как бы по каждому этому а мы, ну, можем видеть, склад поменялся, Петр поменялся, касса поменялась, поставщики поменялись, расчетный счет поменялся. Друзья, мы это сделали с вами по сделкам все разобрали, по планированию разобрали, по ДДС разобрали, по календарю разобрали, по прибыли разобрали, по УДДС разобрали, по балансу разобрали. То есть ну, как бы следующий этап такой, ну как бы ну, накопить вам здесь данных, да, то есть уже как бы видеть, да, то есть действительно, ну как действительно мы добились. А почему, когда сделка завершена, то она не отображается в выручке? Ведь если сделка идет 2-3 месяца, а клиент в первом месяце оплатил какую-то часть, то мы ее не увидим до конца закрытия всей сделки. Да, все правильно, Евгений. Мы в прибыли ее не увидим, потому что ну, ее и нельзя в прибыль засовывать. Ну, представляешь, клиент тебе дал, допустим, 10 миллионов. Если ты ее в прибыль запихнешь, эти 10 миллионов, то это будет неадекватно. Потому что по сделке тебе, например, еще 8 нужно потратить. Только когда ты Получишь все 10 миллионов и потратишь 8 миллионов по этой сделке, ну, и выполнишь обязательства. Только тогда сделка выполнена. И только в этом месяце, неважно, сколько раз тебе транзакции, в каких месяцах поступали деньги, только в этом месяце всю выручку по этой сделке и всю себестоимость ставишь, ну, как бы в прибыль. Ну, то есть выручку и себестоимость в прибыль по этому месяцу, по дате закрытия сделки. Вот этот момент очень и очень и очень важный. Потому, ну, потому что когда тебе дали предоплату, если ты сделаешь это в выручку, а потом потрачешь в другом месяце, и тоже ты сделаешь выручку, ну, как бы это вообще ничего не даст. В учебниках в теории учат по-другому, но я все-таки говорю, что нужно делать так, потому что ну, это единственный адекватный способ, чтобы понимать, да, допустим, ну, представляете, вам надавали предоплату, это всю выручку запихнули, прибыль у вас гигантская, вы начинаете... Тратить. Я сейчас рассказываю реальный пример из кейсов из-за своих. Надавали предоплату, он начинает покупать Mercedes и там еще что-нибудь, но он не считает, что ему нужно будет э, ну, платить по обязательствам, покупать товар, там, перевозить его или еще что-нибудь. Что ну, потому что бухгалтер, Тамара бухгалтер, показывает ему то, что он, ну, как бы прибыль у него как бы колоссальная. Мало того, он с этой прибыли еще платит налоги, дает бонусы, проценты. А потом, когда ему нужно платить по, ну, по обязательствам, по ну, по себестоимости, да, у него не хватает денег, и он такой думает, что ну, как бы бизнес в России не сделать, и все плохо. И на самом деле вот этот вопрос, Евгений твой, а, еще раз подчеркивает, ну, что ну, как бы ты не считал ну, по-нормальному. Если бы ты считал по-нормальному, ты бы видел, сколько ты зарабатываешь в месяц не думал бы, да, какие-то штуки, если бы ты считал именно так, то ты бы как бы быстрее в реальности оказался, чем сейчас, да, то есть, ну, считать нужно, им, ну, ну это управленческий учет считать нужно так, по, ну, по факту ты видишь, например, что сделок никаких не закрыто, ты по факту ничего не заработал, заходишь в деньги в сделках, смотришь, что там какие-то перекосы, например, подгоняешь эти сделки, делаешь так, чтобы они быстрее закрылись, И, ну, то есть... Все цифры направлены, чтобы ты что-то сделал быстро, быстро, быстро, быстро. А если ты увидишь отчет, что деньги поступили, ты их уже как будто заработал, не понеся себестоимость, ну, как бы это самое большое зло, которое написано в учебниках. Ну, я на самом деле тоже этому учился пять лет. Ну, как бы вот с этим моментом я в корне согласен, потому что все, ну, все учат, как бы вот таким бухгалтерским методом отчетности, да, когда вы еще денег не заработали по факту. А уже их начинаете тратить, бухгалтер говорит, вот ваша прибыль, а в следующем месяце вы отдали себестоимость и ушли в минус. Ну, в общем, такие отчеты не несут информативной какой-то штуки, нагрузки. Этот учет ради учета, его, ну, что он вам дает, ну, как бы он дает по факту, я вам могу сказать, по опыту, он дает вам кассовые разрывы, беспокойство ваше, вы не доверяете отчету». Вы забиваете на отчет, вы говорите, ну, пофиг, что туда заносится или не заносится. Ну, то есть начинаете к нему безответственно относиться, потому что он для вас бесполезный. А бухгалтер все равно что-то ведет. Ну, бухгалтер, пускай что-то ведет, отдает это в налоговую. Но вот именно управленческий учет, ну, как бы нужно вести вот по такой штуке. Потому что вот, такой, ну, вот такая формулировка отчетности, ну, дает вам результат. Когда вы, допустим, не закрываете ни одной сделки в течение месяца и видите, что у вас минус минуснуло, ну, конечно же, вы встанете и пойдете закрывать сделки, будете влиять на их закрытие. И, ну, и по факту, если вы закрыли сделку, все, клиенту, ну, как бы всю себестоимость клиенту отдали, вам ну, клиент отдал всю цену, только тогда она закрыта. То есть вот на этот показатель вам и нужно давить. Вот это, ну, как бы корень, ну, узла такого, да, который, ну, который не хотят видеть, ну, который, о котором даже не, ну, не то чтобы не хотят видеть, они догадываются предприниматели, который ну, нужно ну, вам посчитать, добить и обязательно ну, как бы вывести ну, вот в такой режим. По сервису могу сказать, там есть ну, настройки, можно, например, выгружать это ну вот есть параметры, да, здесь такая штука, ну можно, ну, отправлять вот резервные копии, например, в Excel каждый день, да, себе, вот, можно это скачать единовременно. То есть, может, ну, то есть, система может вам отправлять, этот, ну, этот учет каждый день, ну, вот в таком виде. А, сервис стоит там 3000 рублей в месяц, если вы берете на полгода, он стоит 2500 рублей в месяц, ну, то есть деньги доступны. Раньше мне, ну, а, да, сейчас я в Excel покажу вам, вот, ну, то есть вот в таком виде он у вас там ну, формируется. Видите, то, что мы забивали уже, да, там, ДДС, там, Александр, Снег, видите, это уже все сюда попало. Вот, какие там, какие переводы, какие статьи, что у нас, вот видите, миллион в планировании был, что у нас сделка появилась, Александр Снег, там контрагенты расчетные счета у нас, видите, уже тоже сюда попали, там аудит счетов у нас сюда попал, то есть что мы туда забили, ну и сохраняет э, статьи учетов приходов и расходов, которые у вас есть. Так, ну что, народ, вы со мной, мы прошли на самом деле такую очень важную тему, Сейчас, ну, как бы, будут уже такие общие ну, комментарии и общие такие штуки, которые еще больше ясности вам внесут в голову. Вот. Ну, и начиналось, да, я ну, скажу свою историю. Вот, смотрите, есть Google-документ, который я раньше внедрял, ну, и, по сути, сейчас продаю тоже как готовое решение. Есть там со сделками и без сделок, но я вот вам показываю вариант сделок. То есть тут есть тоже монитор, тот же баланс, да, мы видим здесь остатки денежных средств, сколько у нас ожидаемых приходов и расходов, какой у нас свободный остаток, а, отчет прибыли. Кому напоминает это полностью мой этот, а, сервис? Вот отчет движения денежных средств. Вот так он выглядит тут, ну, как бы таблично, не так круто, как в сервисе, но все равно информативно. Платежный календарь, по которому мы увидите, тоже можем а, свалиться в минус, да, то есть тук-тук-тук, сейчас вот я здесь потратил 150 миллионов. Вот, сводные сделки, да, можно по каждой сделке посмотреть, сколько мы, ну, куда потратили. нод ну, планирования, планирование, движение денежных средств. Вот, и, ну, помните, я говорил, да, то есть внедрил 150 учетов вот именно на таблицах, и потом вот эти готовые решения послужили техническим заданием вот именно к этому сервису. Ну, и также в настройках это все можно здесь запрограммировать, есть это все с видеоинструкциями. Вот такая штука. То есть, ну вот это, ну, реально было, ну, как бы, ошлифовано, не, ну, сот, ну, как бы, ну, больше сотни раз, вот в такой вид, и потом это уже, как бы, готовым решением передалось, а, в, ну, в работу вот этого сервиса. То есть, я продаю сейчас, на самом деле, и вот эти готовые решения, и вот финансовый управляющий учет. А финансово финансовый учет больше такой направлен на LTV, ну, то есть на постоянные платежи. Ну, а вот этот учет, он, как бы, разово, но много денег, да, там, ну, большой средний чек, в общем.